Я муки купила, тесто замесила, напеку ватрушек для своих подружек. Завтра придут бабушки, есть мои оладушки. Завтра придут бабушки, есть мои оладушки. А -ха -ха. Кто там, кто там? На дорожке. То ли ушки, то ли рожки. То ли руки, то ли лапы. Здесь какой-то гасолап. Я запомню это место. Расскажу я бабушке, где ее наладушки. Вот представился мне случай. Солнце, пекарь, самый лучший. Буду тесто припекать, припекать, выпекать. Подрумянивать, подрумянивать. И на всем хозяйкам. Испеку я караба, вот такой вышины, вот такой ширины, подрумяненный, подрумяненный, пабаба-бабу, <звы> ба па буду выбегать, буду прибегать. И стало тесно, убежало тесто, вылезло украдкой из дубовой катки. Как же я встревожена, где искать пирожные, по какой же улочке убежали булочки. Чем подруг я встречу, чем гостей примечу? Может, зяблику известно, что случилось с моим тестом? Чим я видел на рассвете по и пополю, Ваше тесто топало, топало, топало, топало, топало, И в ладоши хлопало. <гас> Ела ежевику, яблоки, клубнику. <гас> Поле из <искреницы>, напилось водицы. <гас> видел я, как с позаравку вышло тесто на полянку, Села под дубками отдохнуть на камень. <гас> Тоже, видно, тесто не похоже. А, коровай готовый, о, а, коровай пудовый. Да какой душистый, да какой пушистый. Выпечен похоже, солнышком погожим. Просто чудо не печенье для подружек угощение. Прибежали звери, птицы, чудо тесту поделиться, надо с ними поделиться. Вас зверушки не обижу, подходите ближе, ближе. Разделю я честно солнечное детство. Зайцу и лисичке в тесте две клубнички. Белочки вертушки, хрусткая горбушка, ежику с ежихой, Мякиш с ежевикой а не зяблику в сладком тесте яблок. Понемножку всем досталось. О, мне ни крошки не осталось. Чем гостей я встречу? Чем подруг привечу? Ой. Спасибо вам, зверушки, за такое утешение. Вот теперь моим подружкам принесу я угощение. Стол украшу я цветами голубыми васильками. Праздник наш чудесный будет пахнуть лесом. До свидания, зверушки. Дома ждут меня подружки. До свидания, зверушки. Ешьте, гости, дорогие, угощения лесные. Вот орешки на тарелочке. Это вам от белочки. Клюква до да брусничка. Это от лисички. Мед, грибы, шелковица, ешьте на здоровице. Мед, грибы, шелковица, ешьте на здоровье.